Если б не было бы вас, Свет давно в глазах погас. На земле деби пахал, чатик бы я не читал. Если б не было бы вас, Не было бы вас, Свет давно в глазах погас, Свет погас навсегда, Читал никогда, если б не было бы вас Каждый день буду стремить, я целый год Не ступил, бросил школу нахуй и завод Все друзья и семья кинули меня Поебать похуям чёт моя семья Для взлета мне хватило меньше года Донат из пулемёта мой чат не стал роднее моей мамы, без вас не было бы меня здесь, мой любимый чат. Не смотри на лимузин, ты мой, сука, у меня такого точно нет, нет. Дай по сути лимузин не нужен, ведь у меня есть вы, если б не было бы вас. перепеть oh, где именно перепеть надо а, на каких моментах Ну вообще это типа демка это не это недоделанный трек еще.